Граница, пропускной пункт в Карпатах Возвращаемся в Польшу Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк. И как пересечь польскую границу в 2019 году. Так называется это видео, потому что в нем мы разберем тему пересечения польской границы, а именно как ее пересечь по биометрическому паспорту, если вы едете на работу без приглашения на работу, и как ее пересечь по рабочей визе, соответственно, с приглашением на работу, либо без него. Вам интересна эта тема? Тогда устраивайтесь поудобнее и поехали! Поехали! Что лучше всего сказать пограничникам в свою очередь при пересечении польской границы. Уже был видос на эту тему еще в 2017, далеком 2017 году, но с тех пор ситуация немножко изменилась и уже некоторые моменты, о которых я говорил в том видео, стали неактуальны, поэтому решил я в 2019 году переснять данное видео, ну и собственно сказать вам об актуальной информации. Что ж, начнем с первого варианта, когда вы едете по биометрическому паспорту в Польшу, но в этом случае вы скорее всего гражданин Украины, в общем едете по биометрии в Польшу. И что же говорить нужно, если вы едете без приглашения на работу, но едете на работу? Часто очень мне задают такой вопрос на польской границе, лучше всего сказать, что вы едете по закупы на несколько дней, на пару дней, дословно на два дня, к примеру. Ну и, собственно, с собой нужно иметь сумму минимум в 500 злотых, чтобы вы могли показать на границе, если у вас, конечно же, ее спросят. Друзья, если же вы едете на работу по рабочей визе, но без приглашения на работу, то вас, соответственно, не пропустят в Польшу. Поэтому приглашение с собой обязательно должно быть. И въехать по приглашению на работу в Польшу с рабочей визой без умовы, то есть умова прасы, либо умова взлесения, вы можете всего один раз. Вторые разы, если вы будете выезжать и уже с собой должна быть умова прасы, либо умова Злицения. И помните, что бы вы ни сказали на границе, с какими бы вы документами не ехали, все равно вас могут не пропустить. Всегда есть вероятность, что вас не пропустят. Потому что последнее слово всегда за пограничниками. Но вести себя нужно, конечно же, уверенно. И тогда у вас будет больше всего шансов пересечь эту самую границу. Если остались какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях под этим видео. И вообще пишите как можно больше комментариев под видосом. Поддержите видео лайками, поделитесь ссылками на видео с друзьями. Проходите по ссылкам в описании к этому видосу, чтобы познакомиться с достойными вакансиями в Польше на любой цвет и вкус. Только от самых надежных агентств по трудоустройству. И также, друзья, хочу напомнить, что э, вообще интернет сейчас это огромный мусорка, в нем есть как куча полезной информации, но гораздо больше в нем информации гнилой, лживой и неправдивой, к сожалению. То есть из 100%, только 20% информация компетентная. Это касается всего, в том числе и жизни и работы в Польше. Поэтому, собственно, всю информацию необходимую вам вы можете найти в интернете, но очень велика вероятность то, что вы там наткнетесь на некомпетентную информацию и поверите в нее. Поедете в Польшу, допустим какую-то роковую ошибку и вас либо развернут на границе, либо в Польшу уже попадете на поэтому, чтобы с вами этого не случилось, чтобы сохранить свои нервы и деньги, а главное время, советую вам заказать консультацию по скайпу от меня, собственно, получасовую, в которую входит пакет услуг, определенный, с ним ознакомиться вы сможете, пройдя по ссылочке, которая вскоре появится вот здесь, в этой части вашего экрана. Очень рекомендую, потому что, кто владеет информацией, тот владеет миром, друзья. Что ж, на этом у меня все, делитесь ссылки на мой канал с друзьями подписывайтесь на канал пишите комментарии жмите на колокольчик чтобы не пропускать прямые трансляции на моем канале но ну, а с вами был антон белюк и канал work and life на связи из польши до встречи за границей друзья пока!